Всем привет, дорогие друзья, с вами был Кчен. сегодня мы будем продолжать проходить Ведьмака Третьего Дикой Охоты. В прошлой серии мы ехали в Оксенфурд, чтобы узнать у дочки Барона Кровава, где жена его. Потом на нам дочка рассказала, что они, получается, ехали с путешествия, и, получается, точно она не сказала, когда это было, когда, и, в общем, вот, неделю назад месяц днем, ночью, утром. Ну это не важно, в принципе. Ее, короче, чудовище какой то забрал <с> Все, не факт, что наживая вообще не знаю, найдем ее или нет. Но сейчас будем искать, наверное. Получается, мы должны там что-то поговорить с Бароном, потом наверное сейчас искать начнем. Ну если мы, может быть, и не найдем, конечно, вот это не так легко. Мы сейчас посмотрим, как будет. Да-да-да, мы это знаем, уже сто раз вы показываете одно и то же. Возьмите что-нибудь себе покушать, вкусненькое печеньки какие-то. Вкусняшки какие-то покушать. Чаек можете к... заварить сейчас, пока удочка вот это... сына пройдет, уже чаек заварить нельзя. Там а мы знаем, что, что вон, смотри, сколько телов. Тоже агенты какие-то, может быть, да? Но вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть но агентов взят. Да, вот так вот. На прошлой серии мы остановились возле колодца. Я, кстати, мы... Я помню, я упал туда. Лучше не надо сейчас падать. Возле колодца там... Или там... Нет, там пещера, получается, была. Да, там пещера. Там пещера была. Я туда не пойду. Не, я не буду. Так, солдат-барона. В смысле? Я же возле колодца сохранялся. Разве нет? Да. А что я здесь делаю? А что у меня меч? Не надо... А, у меня топор, да. Вот я сюда в прошлой серии провалился. У меня были какие-то неприятности потом. Да, я сдох просто и все. Так, окей, давай. Барон открываю. Так. А у тебя есть что-то там? Ресурсы пополняешь, нет? А, нет? Не пополняешь? Вот ты какой плохой. Надо ресурсы вообще-то пополнять. Барон, ты что? Где барон? В смысле? Он на первом этаже что ли? Ну что ты делаешь, смысл лишь на втором всегда был. Паврон, ты что тут сидишь? Кем страдаешь? с ну, чем пришел? Сыграем, Гвинт. А давай, сейчас будем сыграем. Угу. Я дал куклу твоей дочери. Я передал тамаре твой подарок. И что она? Выбросила? Да. Ку -ку. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все таки Нет, она все таки не да. так и сделала, да. Ну, а чё, правильно? Фу. А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного, Но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее. Так мы знаем, она... Как тебя сюда занесло? Ну, мы там в прошлой серии Прощай. еще смотрели. Велени? Зацепки в Велени? В смысле? Да ничего, что мы уже знаем, где она находится. А вы что, серьезно что ли? А как я буду их искать? Их где там до хрена? Зацепки найдите какие-то. В смысле? А я что, знаю, где они находятся? Купить или продать? Ну, давай к продавцу зайдем. Денежки хотя бы себе возьмем получим но ну, у меня просто нет вариантов реально какие зацепки здесь могут быть но ну, даже понятия не имею какие здесь зацепки могут быть не но ну, они могут быть да действительно так где этот продавец далеко да нет вроде здесь недалеко ну да, вы вот здесь это. Скажем, Данью, а это... Так бот, пройти, Здорово, продавец. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. Зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Так я могу тоже вам да. мне-то. это. Зачем мне? Я хочу продать, наоборот, продать вот. Я хочу продать. насколько сколько у меня всякого гварахла ненужного? Шесть броня и чё? Ты чё, это мало? Ну сколько навровал себе добра? Не, это мне пригодится. Короче, колец Но очень дорого продать. Это очень дорого, по-вашему. Это вообще мусор. Это мусор. Какой это дорого можно продать? Знак не мерзкого. Это мусор. Зачем мне это продавать ему? Не фиал. Не фиал, по-моему, это не мусор, так раз. А это что такое? Даже продать нельзя. Так, у меня деньги появляются, зато, да хорошо. Сумные грабли. Зачем ему это надо вообще? чернильницы Трубка мне она точно не нужна. Прах. Ну прах. Не, этот предмет нельзя, нет, ни в коем случае. Книжки. Не, ну книжки такое, это фигня. Да там да, за копейки продают, зачем она надо? Ариме алхимия. химия. Не, ну это полезная фигня. Так то я не буду, наверное, продавать это. Это все-таки алхимия. Все бывай. Я продал себе эш, за... всякое барахло. Мне оно не надо. Так, наверное, надо будет. А -а -а, броня. О, я так я могу подобрать, чем проблема. Наш тебе все равно не надо уже. Чем могу помочь? товар давай а ч женщина может быть э, разве серьезно кузнецом что за бред броня очень легкая и сколько она стоит 99 но у меня их нету по моему да или у меня есть у него нету вроде бы по моему нету не, у него не. А, не, у нее есть. Есть. Но не факт, что те, те, те, которые мне нужны. Чем да ничем ты не можешь мне помочь. Я вообще не к тебе обращаю. И ладно, блин, там мне не надо, Давай с этим карликом смотреть. поболтаем. А, Сделай мне доспех, да. Мне нужны доспехи. Ну правильно. А, нет, неправильная. Шкура. Купить. И сколько она стоит будет 30 броня еще мне 700 баксов Это что за приятно то нафиг не буду тебе сколько денег давать сегодня броня 30 единиц то да не, не не, иди нафиг. что такое что ты кашляешь что уже заболела коронавирусом да хотя его уже нет вроде бы они а он есть он есть его там чуть-чуть нету но он на самом деле есть Ну ладно не об этом Сейчас надо будет задание выполнить. Охота на ведьму. Вот найти ведьму самостоятельно или расспросить они подлесье. Надо будет подлесье идти, потому что я не ее никак не найду. Это невозможно. Вот из заметок Нильфгардского. Гарцева, Нильфа Гардского. агента Генрика, который умер, да. Ведьмак знал, ведьмак знал, что Цири поссорилась с некой ведьмой, все указывало на колдунью, обитающую недалеко от подлесья. Чтобы добраться до ведьмы Геральду предстояло распросить не жители деревни. Ну вот я об этом и говорю. Надо короче к ней пойти. Ну к этим. Э -э -э где? А где плотва? А вот бежит. Надо будет к ним пойти и спросить их, где ведьма находится. И потом ее найти и там уже распросить ее точно. О всём, что нам надо. чтобы, Потому что это единственный квест, это квест получается, который... с помощью которого можно пройти вот эту миссию. Ладно, тогда я просто буду зажимать вот так вот. Да в смысле, это не работает что ли? Давай. я зажимание клавиш сейчас будет. А так не будет нормально все. Все, давай, побежали. не понял ну, вот так вот. все побежали <зас> ты задолбал ну? 600 нифига себе 600 аж? метров или что это как это понимать шагов ну шагов это шаг один это по, -по два метра да, да не километра придется туда идти наверное ну один шаг это сколько метр или два не ну лошади один это наверное за два берется да это наверное а да не деточка, я вообще старше тебя, у меня 100 лет уже. Деточка, нифига себе. Седой деточка, вот это да. Вот это интересно. Да, у нас получается, традиция продолжается, никуда не девается. Бандит? В смысле бандит? Ай-яй-яй, действительно, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Бежим! Ай -яй, ай яй не за мной. За что? От... Да я же просто шел. Бежал на коне, В чем проблема? Что Че за приколы? Я не понял. Я вообще-то тут иду допрашивать этих э -э, сельчан. А ты, блин, тут я яй яй а ай яй конечно. Где грабь других людей? Меня не надо. О, мы пришли, кстати, почти. Здорово дети вы готовы дети к расспросам так это здесь да а кого спрашивать ну типа да, допустим я здесь это где охота на ведьмы на ведьму ну так она здесь вот это ведьмы это ведьма вот здравствуй матушка и вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? Ведьму найти надо. Колдунь. Ну колдунь, ведьму Ой, какая разница. А ведь правда... Ты ч, дебил? Я ведьму ищу. Ты чё да делаешь? Что, да и здрасте, ты? мне надо ведьму найти. У меня дело к вашей колдуне. Не знаешь, где ее найти? Такой да -да -да ты до И все, я поехал домой. По а мужика моего спросить. Не буду ничего. На проходить. той неделе так ему крестец прострелила. Он двинуться не мог. А от колдуни вернулся здоровенький где его найти. Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники русники, хотя а. детишки поживали. у морян мужик умеет о семье позаботиться. Наловил водяных крыс. Нам много дней еды хватило. Водяных крыс? Чего? Грида. Таких же <соценно> <не соценно> водяных крыс. Чего фигню? Страдайте. Такой и молодой и ему лет 30. Чего же болит все, да? Это кто сказал? Я глупая бадыща оставьте меня в покое а баба мою не слушайте потому как заговаривается она у нас давно не колдуни не знахари не вещи бабок ну не конечно обмана может за пару крон нужен первый уровень обмана а, -а, -а можно его прокачать кстати Итак, да. занят не буду мешать стоп в смысле не будь занят Э, так его надо прокачать. Стоп. Умение, давай. А, обман, обман нужен. Это что такое? У меня есть единицы? Вот, одно я сейчас прокачаю. Так, давай, покупай. Да, я хочу купить. Использую. Давай, поставь. Во, обман. Это обман? Да, обман. Все, я тебя сейчас обману. Ты крестьянин тупой, я тебя сейчас обманул. А такую. Чего надо? Говорю же, про колдунью болтать не буду. Ага, ты будешь у меня, все. Ты точно, а подумай, подумай. Подумай, быстренько. Подумай. Вот так, подумай. Вы, значит, спрашивали, как колдуни? приняли. да. Я да. За деревней найдете прудик, ага. а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Одинок... Его и с в лес. Кровавый? А там ищите разбитую телегу. По-моему, я что-то видел Спасибо. такое. Только злая не причиняйте, супер. Мы тут про таких, как вы слыхали. То есть. Ну, про таких, что колдуньи жгут. Ничего я не делаю, ваши колдуньи Все будет я хорошо. Не сделаю. Все будет ну, нормально. Вот Она недавно тут поселилась. Повесился. Повесил. Повесилась колдунья. Спасибо за помощь. Будь здоров. Ага. Я пошел. Найти пруду деревню, ну, я понял. А чё, можно пешком, да? Вот не я не буду ездить куда-то, я знаю даже где она находится. Большой камень пруда. А куда ты прыгаешь, блин? Рыбачит. Ага, я, я уже там всю рыбу распукал, мужик, не уже не можешь не рыбачить. Ну окей, сейчас найдем, в принципе, проблемы. Да, Да-да-да, или это земле. другой? Кровавый все правильно я ж помню мы ехали я помню да там кровавый мы проезжали я сам удивился что за фигня вот блэд кто это что за нафиг так какой у меня меч у меня нормальный я вроде бы починил не в прошлой серии ох ты -мо, ты кто такой так надо ставить знаки Охраны щит а то меня доведет этот дебил. Да в смысле? Ты чё делаешь, дебил? Ох... Охраны щит. Что происходит? Э, он откинулся! Я даже не ударить их не успел. Что за фигня? Это кто такие вообще? Это что за дебилы? Че это фигня? Накинули все, убили меня нафиг сразу. Я даже еще знак наложить не успел, а я уже валяюсь. Вот это да, да? Офигеть, Это вроде бы четвертый уровень, не двадцатый, не тридцатый. Охренеть. Надо реально было деньги накапливать, все-таки продавать вообще все нафиг и покупать нормальные вещички. А то фигню всякую покупаю и все. А я вообще ничего не покупаю, я не продаю, не покупаю, вот мне деньги не, не прибавляются, не, не уменьшаются, на, на месте стоят и все. Но это неправильно, ну что за фигня? Ну это неправильно вообще. Ну какой крестьянин Ну ты дебил что ли? Ай, блин а большой камень утру. Надоел-то мне уже. Камень есть. Теперь направо и до телегия. Так как вы вообще здесь живете? У вас тут э, через 10 метров прям какие-то животные находятся. Охренеть, да? Стоп, это охраны щит? Реально? Накер какой-то. Ч ⁇ за хакер? за хакер ах ты блин а падла я же наложил себе эти урод вот падла давай по одному так куда ты убегаешь смысл меня сейчас щит пропадет А, блин, падал, у меня еще какой-то фигней отравляет. Какая рядом, меня сейчас убьют нафиг, какие-то хакеры. Что за бред, как так, пожери. Ух ты, блин. А топориком, не, топориком хуже, по-моему, будет. Сырое мясо, не, это уже плохо. Водички надо попить просто, и все. А, у меня щит есть? А, у меня щита нету. такой да ты убрал щит? Ты дебил что ли? А, блин. Какого фига? Стой, да я не прицелился ещё. Иди сюда. Иди сюда, куда вы убегаете. В смысле, вы тоже испугались, да? подайте мне ударить вас я не понял так я понял я понял все нехорошо иди, иди сюда. Да не надо никуда идти блин стоял бы на месте все было бы хорошо я пошел а он тоже умеет так делать пошли вы нафиг со своими этими Что хакерами я не хочу Згувна уже не встает, из ноздрей гной так и льется. Чего? Это есть это? это? что пастушка. Ну да. Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась, остальные ну, да. с голоду калели, или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я ну да, Я дам тебе трав. Полночь. Зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но да и тогда уже точно не коровы век. не будет ни одной. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня. Идите по домам. А чё? Это для всех так, да? У всех одна проблема получается. Ну я понял Распожа. да. Не да и она вообще раз. уже офигела. Одноглела. Да я знаю, что есть. В смысле, она только что сюда зашла. Ты чё? Обыскать хату. Ты, ты что, испарилась, что ли? Только что она сюда я зашла. Ничего ну да. Она здесь. Как? как? Куда Из она? Из окна выбежала, что ли? Не понял, в чем прикол. Сыр. Мой сыр забрать, я буду жрать его. А то у меня вообще сырое мясо только осталось. Что за фигня? Да мне это надо? сырое мясо, но я не буду сырое мясо травоносить еще какой то фигней. но и приходится есть, куда у меня вариантов больше. Очень... Она походу в подвал спряталась. Она в курсе, кто я такой, похоже? Да, она точно ведь ведьма. Череп, и череп. Аура. Это артефакт или? Это ее артефакт сталкера, да? Так вот, куда она исчезла? Да? Охота на ведьм? нее -мо. Надо было и тогда перехватывать и было все хорошо. Нормальненько тогда. Хлеб. хлеб возьмем, в принципе. О, что-то смола есть какая-то. Хлеб. Так, давайте она на все равно уже сбежала. Какая ей разница? Спирт. Мы будем пить, да, спирт. Сейчас напьемся. Малый рудный камень, сварох. О, сварох это, кстати, полезная фигня. Так а вот куда кого как бы, ты бьешь? Я вроде все больше ничего нету. Не, ну полезные вещички у нее есть, реально полезные. Но больше вроде бы ничего нету, да? Закрывай. Давай закрывай, не надо ничего полиция. не надо полиции. Да закрывай, ты что ты делаешь? Закрывай. Ай, ладно, пошел ты нафиг. Я телепортируюсь. Где я? Ч я в лесу опять заспаунился? Так, так. А здесь мило. Да. А что это такое? где я? В пещере какой-то. Куда я попал? Куда я попал? Белый заяц. Э, лоси, ну Мне допустим. Было как быстро ты разберёшься, я наверху. Не стесняйся. А, да? Сейчас какая-то подляночка будет, я уверен. Я, мяч, я меч прятать не буду. Сейчас какая-то э, дичь будет происходить 100%. Опять кто-то нападет, да? Я уверен просто. Какой-то босс опять будет, наверное, скоро. Привет, угу, конечно, еще так просто не бывает. Что еще? Где? Ты поглазить сюда пришел? нет поговорить Ха. отвернись и подожди допустим ничего о ничего себе вот это да вот так вот и все Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя сейчас, я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтоста. Какая прелесть. Я тоже. сохранила эту очаровательную способность удивляться миру. Хм. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Да? Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Ну, так, получается, Я уже Я встретила да. тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Я еще одну девушку, да. Жену особенно. барона одну девушку. А -а -а. Какую? А, Цири? В смысле, Цири? Там же мне надо. Цири.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 Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, что, которая не похожа на крестьянку. С пепельными? Как у тебя? Кто это был? И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Да, что за колдуня, блях? Полсотни... Полсотни яиц? У меня же их нету даже. Не знаю, какая у тебя ставка сотни яиц, три ощипанных курицы. Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько? Хорошо, я буду молчать. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. Да, у нее все смердит. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал mm. о ней эльф. Не заеденный блохами ская эль, а эльфский чародей. И кто это? Его еще находить придется, да? Ну как его звали, допустим? Как он назвался? Никак. Никак? И он был в маске. А, аноним, короче. Но он мне понравился умный, с хорошими манерами. но ну, аноним, да? до сказал, что ему нужны от сыри. Аноним. Только что они должны были встретиться в Велини. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. А кто это такой, может быть, интересно? Он ставил для нее какое-нибудь сообщение. меня даже не знаю. Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле подлесья. Я схожу туда с тобой. Со мной тоже? Нифига себе! Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльф. А. Он пообещал мне кое-что, но так и не Сначала не он. хотел даже со мной разговаривать. А сейчас уже я, ты, со мной пойдем? Это да. Можем отправляться? Можем отправляться. Да, идем. Ну а что, в принципе, мне делать еще? Нету больше нечего делать особо. Я вообще считал, что мы сейчас будем жену барона искать. Ага, фиг то там? Мы ее наверно через полгода еще не найдем серий придется еще искать искать искать и короче долго ты будет искать и уже была здесь нет я надеялась что эльф вернется как обещал или появится это его девушка а. в любом случае я понятия не имею что нас ждет нас ждет капец мне кажется не, я не хочу туда идти. там какая-то дичь будет я не пойду в какие-то катакомбы ты чё я, я вообще волну... не люблю их да сама иди туда, я не хочу. Ч это взять? Сука, фрукты. Вот я буду тоже вот так вот валяться вместе с ним. Если тут туда дальше пойду. А тут больше ничего нету, точно. Поджечь можно что-то. Серьезно? Ну ладно, пошли тогда так. А, нет, что-то есть. Гриб дождевик, но ну, это фигня какая-то. О, тут ящик какой-то. Неплохо, кстати, неплохо. Принесите чертежи Ой, я принесу сейчас обязательно. Офигеть тут всего. Это откуда столько? Это что за клад такой? Нифига себе. Это неплохо. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, ремесло. А, слиток тем, темного железа. Железо, да. А... Так, это что такое? Нифига себе легкий доспех. Нифига себе, так это ж круто. А, ну да, еще так лучше. 42 брони, это же офигенно просто. Во! Во! Вот это другое дело. Вот это хороший тайничок. Так, это фигня. У меня получше, да. Постой, до 100 урона. Нормально. Одна броня. Ну, я понял, надо было все-таки покупать. Ноги. что 4 брони, серьезно. Это что за говно у меня? Я, я ее продал, кстати. У меня были хорошие броньки. Я продал штаны, у меня штаны были получше, по-моему. Ну, броник, меня по бронике будут бить всегда, по, по штанам редко, по, по сапогам еще реже. да кто там стоит? Дикая охота Дикая охота. Призрачные всадники. Да. Это значит, я думала их не существует. Ну, конечно, их не существует. На несуществующие Нага, они вообще-то село убили там. навигатор Что? Откуда? Компас? Компас или телефон или навигатор Можешь такой приложение. На ту сторону. Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт быстрее. что домой? Не уверена, что мне все это нравится. Мне тоже не нравится. Я ж думал, какой-то трэш будет, но не настолько. А, а че это за три точки? А, там какая-то хрень идет. Там где дебилы какие-то еще. За мной. Я понял, хорошо так куда мы телепортируем ох ты ешь да да да Интересно, не где сейчас кейра какой-то жепи так а ну-ка возьми эту фигню чё это такое да возьми я сказал Да плевать на этих дебилов я их убью эти надо все я взял грибы молодец Утоплен. и что ты мне сделаешь а, нет, сделает, кстати, сделает. Они не разбили броню. Ну, красиво, да. Красиво, но не сегодня, да? Да ч вы броню не бьете? В смысле? Ты что делаешь утопленец тупой. Ты что-то утопился давно. Что ты делаешь? На ощупь. А, да, ну это я ну, смогу. Давай. давай, чё ты, падла? Да ты вообще лох, ты вообще никто, ты понимаешь? Да я тебя чё убью нафиг. Да что ты прыгаешь? На кого ты прыгаешь вообще? Ты в курсе? Ты... Ты пляха, ты в курсе на кого прыгаешь вообще, дебил? Ты утопленец тупой. Да что происходит? В смысле? Ч творится? В смысле я их раньше убивал на раз-два? Ч за бред? Ч за бред? Ч сложнее так все стало? Почему они все вместе не могли пойти на меня? Давай. Ч вы мне сделать А я тоже плавать умею. Нырнуть. А я под водой их могу убить, да? Арбалет. Арбалет? Серьезно? Таня, арбалет даже не поможет. Мне. На ощупь. Так я плыву тоже на ощупь куда-то, непонятно. куда. О, выплыл, красавчик. Меня даже эти дебилы не догонят теперь. Они там пускай остаются. Так, куда мне плыть? плыть? Ой, бежать. Ч это такое? Поджечь. О, ну так пускай будет, да. могли эти утопленники убить. Да. А их тут до хрена. Утопленники утопились. Да беги, беги, давай. Облака газа. Я знаю. Да я знаю, это плохо лучше. Надо бежать отсюда. Бежи! Бежи! Ай, больно! А, в смысле, я был, я, я, убежал, там нет уже никаких утопленников. Э, откуда? В смысле? Тяжелый босс, но ну, они все красные, кстати, они тяжелые все. Блин, ну я что теперь сделать смогу ну, а мне надо ее найти. Пятый уровень нужен, ну вот и все. Бомбы. Да у меня нет бомб. Ничего у меня нет. Я пустой. Я пошел. У меня ничего нет. Никогда не было. Я не понимаю, как их приготавливать. Да ты что, угораешь? Я же ее нашел. Я пошел плавать. Пошли нафиг. Я пошел. Я покрыл все. Ты что, дебил? Я поплыл короче я не хочу с ними драться возякаться с ними. мне нечего делать что ли куда у меня других делов нету конечно Мне вот лучше здесь сохраниться во вот здесь сохранимся и хорошо будет Да, да да здесь. А почему здесь утопленников так много? Ну в смысле, откуда? Ну откуда? Серьезно, откуда столько утопленников? Я не понимаю. По колено Поколение воды все утопились. что происходит? А, мыши? Так, думаешь крысы какие-то. А бляхай, да, реально. Надо. Мне охрана щит нужен. и не знал чудовищ. А, да? У меня бомб нету. А, как это сделать? У меня нету ничего. Алхимия, допустим. Саму. бомбы Заготовить. на в бою там я все, я умру. Сама убирайся. со своими крысами. Я ухожу. Да я нету бомбы у меня нету! что я теперь сделаю? Да я не умею ничего тупой. Я укажу, все, у меня нет ничего. Сама разбирайся с своими крысами. Ну что ему сделать? У меня нету крыс. Ой, нету крыс. У меня нету бомбы. Ну, бомба есть теперь. А где ее взять? Рюкзак. Где бомба? Ну, где бомба? Я готовил ее, в смысле? Бомбы две. Ну нормально. Пойдет. А как ее использовать? Два заряда. Ну окей. А как ее использовать? Да какой ты что делаешь? Бомбу возьми. Как ее бросить? Выбор. Окей. А, а, а в смысле? А как? У меня бомбы нету. Как бомбу взять? Да бомбу возьми, о, ты дебил! О, вон, бомбу возьми! Как бомбу взять? В смысле нет нужной бомбы? А какая мне нужна? А, с знаками можно? А, ну, окей, давай. Урон огонем, давай спали, спалим ее, нафиг. А, да, серьезно. А ч бомбы нет? У меня есть. Он дебил, что ли, тупой? Да я знаю, это не, не мямли тут. Я сейчас их уничтожу. Ну, ну в чем прикол? Спасибо. Все нормально. Ты боишься, крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ну да. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? а чё бомба не подходит что за бред не как они попали на ту как что так что, это, нет по-другому по для этого у при специально обученные чародеи это бред не стану риску я и буду рисковать нас но мы еще можем их ну, что, это не а факт нужно уходить немедленно. не я ведь маг не уходит никуда нет Боюсь, вы возвращаете. Я должен понять, зачем здесь дикая охота. Да, надо. Мы собирались навести эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить. Кроме того. Ладно, делай, как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в цире? Ну да, дело в Цирии, а что? Они же ее убили. Они же ее убили, он... ему приснилась эта фигня. В начале еще в серии, первых сериях вообще. да ладно, пошли. Пошли? Вот, даже уговаривать не пришлось. Давай быстрее. Так, куда? Куда, Аллах, Аллахабар? Куда? 20. А может в серия а? Грики, Зачем мне эти грибы? Я вот не понимаю. Их до хрена тут вообще. Я а жду тебя, дочь чайки. Так я не дочь чайки. Он. Это эльф. Это глади. Следуй знаку своего меча. арфы а, кто-то проектор тут взял, сделал, сделал. Это было сообщение Цири. для Цири. Сири. Дочь Чайки, наследница Лары доран да, ну, да, так может быть. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка, нет, тогда просто да, надо так просто делать. Не... Меч Цири носит имя Зераэль. Ласточка простенькая? Кто, кроме тебя, может это знать? Я... От этого эльфский чародей добивался, он спрятал проход так, чтобы найти его смогла. Ну, только только ведьма для кайта ведьмака что его сделано? появление он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Каких? Ну вот хорошо, этих. Хорошо идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Увидим. Если... Так. Что ты идешь? Я и туда. О, паутиник. А, грибы шибалалы, шибалалы какие-то. Перец, перец, а что тут перец был? А, это учелика этого, я понял. Похоже, это древняя эльская пристань быть, так они добирались О, ну, еще что-то, грибы. Грибов тут до да хрена. Ну правильно, сырость Осторожно. тут. Осторожно. Эти маслянистые и желтые испарения. Призраки. Я знаю, не пойдете нафиг отсюда, вы, а? Что делаю? Я научился накладывать игни. Их не. Так это наносит урон просто. А, ну мне так раз надо это сделать. Э, уйди отсюда! Вы. Ты что делаешь, падла? <звучит> ч-то <Чё> хрень. Так <звучит> да пошел ты нафиг отсюда! Вы. Да нет! Это дичь какая-то, ему плевать вообще на это. А пошел-то нафиг со своими их. эфиригними. На. Ты чё, бессмертный, что ли? Он сейчас где-то здесь заспавнится, сзади, ну конечно. Да ему плевать на это, надо защиту ставить. Да ему, по-моему, плевать на это все, он восстанавливает все здоровье. Где? Да как ты тут заспавнился, падла? Умирай. Да на тебе! Вс, помирай, я сказал. Призраки, я вас знаешь, как сколько раз проходил? А, блокагаз. Я понял. Я побежал отсюда. Значит, мы правильно. Да, правильно, но сейчас нас убьют за эту правильность такой. По-моему, надо просто ставить, знаете что? Квен. Вот, Квен надо ставить. Это типа защита. Ну, защита получше будет, наверное. Защита будет лучше, наверное. Все-таки, как-никак. Нам уже его просто убить надо и все. Нам на него это не надо налаживать. Эти удары. Это бесполезность Лучше бери меч и фигарируй. Налаживай свой этот. Тоже у тебя же она есть, наверное. Да их бильярд, по-моему. Я не могу я не могу их могу купить Сырое мясо пожрём. Да их миллиард! Зачем? Я не буду с ними драться, просто иначе. А как? А как? Помоги мне, я здесь не могу ничего сделать. Ты чё? Ты чё, бессмертный, типа? Ага, конечно, сейчас. А как не сюда забраться? А, вот так вот. А ты сможешь забраться сюда, нет? А, ну, паркулисты все. Грибы, да, грибы возьмем обязательно. Не, я больше брать не буду, мне хватит. Ч ⁇ это? А, это портал, да? Очки получим. Да, реально похож Ласточка очевидный путь не всегда э, решенный или что? А, лучше... Я понял, не. да. Найди Кельпи. Кельпи. Кельпи? Это кто? Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать как демон. Хм, чем ее не найти это? надо? Так что, попробуем найти? Но не в этой серии, потому что я уже задолбался, серьезно. Я лад, лад. Ля, ля, ля, ля. все, я пошел. Все, продолжим в следующей серии, потому что мы и так, я и собирался вообще другую миссию проходить. Я, я даже не знал, что будет настолько длинная. Я даже не, не был готов к этому, ну ладно. Ну мы нашли ведьму колдунью, будем с ней пробираться в следующей серии. Э, искать кобылу, вот, наверное, да, лошадь или что там искать. Ну, хотя в пещере, как она будет находиться, неинтересно. Ну, ладно. Это в следующей серии увидим, пока мы, мы ничего не можем знать. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на Instagram, вступайте в дискорд сервер, покупайте сморсовую подписку, чтобы получить больше возможностей. И всем пока-пока.